Доброго времени суток, уважаемые зрители информационного канала «Камчатский регион». С вами главный редактор Шуманин Владимир Юрьевич. У нас в студии сегодня Владимир Николаевич Тюняев, наш уважаемый дорогой гость. А поговорим мы сегодня о психотронном оружии. Ну, о пси-оружии, название много, суть одна. Что это такое, как с этим злом бороться, и какие новые, скажем, возможности есть для того, чтобы нам, добрым людям, этого зла избежать. Владимир Николаевич, вам а, первый вопрос. Да. Что это такое? Ну, я хочу сразу уважаемым зрителям э, Камчатского региона сказать, что есть замечательная книга, которую выпустили Ратников Рубель и Савин Все войны», где описана э, практически вся история создания... Пси-оружие, пси воздействий и описаны с американской точки зрения специалистами и нашими специалистами, что это такое. Вы можете поискать эту книгу, к сожалению, по-моему, уже в продаже ее нет, но тем не менее она у нас есть, и мне ее лично Ратников Борис Константинович подарил, и мы с ним много сюжетов снимали на эту тему. Что же это такое? Это преднамеренное воздействие на человека. Каким образом оно осуществляется? В основном полевым каким образом есть, вы все знаете прекрасно: есть технические устройства, электромагнитные пушки, СВЧ-пушки, которые определенным своим потоком энергии воздействуют на толпу и они ощущают или страх? или жжение, или какое-либо другое чувство, и разбегаются. Это вот в, открытый, в открытом доступе можете посмотреть. Кстати говоря, есть еще и звуковое воздействие, как ультразвук. Я приводил в пример, в одной из школ наших лет 5 назад мальчик включил программу ультразвук, и через 15 минут увезли весь класс в больничку. Вот такая программка есть. Это понятно, что все это воздействие идет через электромагнитную волну. Каким образом? Накладывается на несущую частоту определенная модуляция, то есть та информация, которая воздействует на межклеточный и клеточный обмен. И вот это воздействие, оно естественно переформатирует уже метаболизм внутри нас, и, например, ну, воздействие на печень, сброс может токсинов быть, печень, мать мозга, в голову пошло, пошли выброс токсинов, человеку плохо стало, голова закружилась. Или на почки воздействия. Почки это средоточие обид и страхов, например. И человек начинает бояться, потому что каждый орган, каждая система имеет свою резонансную частоту. И вот как Борис Константинович, можете вот в открытом доступе, он говорил, если запускаем резонансную частоту, то обрушить орган никаких проблем не составляет. Вот это есть технотронное пси-воздействие. Кстати говоря, в книге описано, что наши... Создавали даже платформы космические по воздействию на определенную материку. Я не знаю, закончились, но это уже неизвестно, как эти работы велись. Но... Воздействие есть еще и больше мистическая часть, но тем не менее она существует, когда один человек может воздействовать на другого через свои знания, умения, навыки. имея в виду как гипноз, имея в виду воздействие энергетическое, которое воздействию на тот или иной орган, может его, извините, заблокировать. Это тоже известно, мы это Понимаем, как сглазы, порчи, проклятие, которые самым таким сильным является. Вот все это существует, и как бы наука не говорила, что этого нет, извините, ребята, это проявляется у нас ежедневно. На каждом шагу, а самое главное, создание той системы телекоммуникационной, которая осуществляет радиосвязь, это и есть носитель, технология воздействие на умы наших людей и вообще всего мира практически. Насколько привязаны сейчас люди к смартфонам, особенно дети. Ну, за этим кто стоит? Всемирный банк, высшая школа экономики. Мы об этом также в наших роликах на канале Техногон говорим. И эта проблема идет дальше, потому что лоббирует это Всемирный банк и вот эти глобалисты, чтобы внести и ввести в оборот, в школьный оборот, в учебные программы, дабы заменить нормальное образование на цифровое. Это не нормально. Кстати говоря, об этом уже начали говорить, и все-таки я надеюсь, что справимся, вернем образование в то, которое оно было на советском, во всяком случае. Как бороться? А бороться очень просто. Первое, время использования надо уменьшить, раз. Второе, используют средства защиты, два. Их на рынке достаточно много. Просто об этом никто не говорит, естественно, телекоммуникации в отказке, что все у нас безопасно. Третье, санитарные нормы действующие не обеспечивают безопасности. Три, и это надо четко понимать. Роспотребнадзор врет людям, но тем не менее, как обеспечить безопасность личную, общественную? Мы, кстати говоря, вот в камчатской общине, русской камчатской общине передали технологию изготовления антенн, которые обеспечат снижение напряженности электромагнитного поля и воздействие его от базовых станций, от вот линии электропередач, и я надеюсь, скоро установят они в Петропавловске-Камчатском, Петропавловске и уже ситуация экологическая по воздействию уменьшится. А вот что нужно применять индивидуально, это вот обращение и к общинникам, и к жителям, у нас есть вся линейка индивидуальных средств защиты. И от мониторов мг 04 Neutronic, и от, комп... и от смартфонов, и от роутеров. И вы можете зайти по ссылке в наш магазин и приобрести это. И это будет ваш вклад. А главное, есть еще методическое пособие, которое должно быть в каждой школе, чтобы учителя преподавали детям о безопасности и методическое сопровождение мы обеспечим. Все мы предлагаем для того, чтобы решить вопрос. Беда заключается не в том, что чего-то нет, а беда заключается в том, что мы это что-то не видим. В данном случае, если говорить о вопросы психоэффекта негативного психоэффекта, весь, значит, казус ситуации в том, что механизмы решения этой проблемы существуют, и наши, так сказать, друзья... На Москве, так сказать, вот Владимир Николаевич обладает этими всеми уже механизмами в виде готовых устройств, готовых применений устройств, которые просто нужно попробовать, посмотреть, что это действительно работает, и забыть об этом страшном сне, так сказать, которое называется психотронное воздействие на человека. Я думаю, что мы в ближайшее время наладим, скажем, это самое, значит, производство этих антенн для всего города, то есть мы не собираемся в этом плане мелочиться. Ну а если кто-то захочет именно для себя, для своего дома э, найти защиту, пожалуйста, вот будут указаны в этом ролике ссылки на э, значит, адрес в сети, где вы можете зайти и значит, приобрести себе все то, что необходимо для решения данной большой проблемы, хотя бы в малом масштабе вашего дома, так сказать, или лично вас, так сказать защита от этих разных негативных излучателей, вредной для здоровья энергии. Благодарю вас, Владимир Николаевич, да. очень интересно. А в, я думаю, в следующий раз мы покажем уже конкретно, какие у нас есть изделия и для чего они предназнач... предназначаются. Замечательно, мы так и сделаем. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Вот. Благодарю вас за внимание. И повторяю, это не конец нашего разговора, это начало нашего разговора. А для того, чтобы не терять время и оградить себя от всей гадости, которую нам, к сожалению, не очень приличные люди из, гос... из государственных органов власти мирового правительства придумали, заходите по этому адресу, знакомьтесь с этими устройствами, приобретайте их для себя и будьте здоровы. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.